Угу. Mm -hmm. выброл надо что серьезное вариант. дело впереди нас ждут бойня и победа Ваша отряды это ваш чемпион почему не мы Потому что недостойно. Не ну, Так, чё, опять эта мапа? Вот она не очень, честная, лично не зашло. Чё опять вот этот сборщик или куда? Не в пизду сборщик. Давай сюда. Вот тут. Вон сюда бы спрыгнул. Куда? Ну он туда. Давай все. Да. Сразу в заднюю. Да, давай туда он второй что уже есть кто-то что ли? вот из этих ящиков сразу ну конечно ничего чё кого лебать мне надо зажать чтоб стрельнуть я уже убил кого я видел хуев он спрыгнул нужны оранжевые да Нужно мне быть. тоже как обычно о, одиночный. Одиночный, спасибо. Опа. Где? Чел. О, здесь Где? за дверью. Опа. Забивай, держи второго. Спасибо. Бежать. О, бежать. меня тоже убили. Дядя, дядя, дядя. Идет. Хотя пулькам ты беда. Да, ты меня попробуй просто так. У меня дроны ты нет ты еще. Кольцо совсем рядом. Хорош. Что, поднимешь? Убит. Да, да, да. Ну минус 2. И ты минус 2. Ну да? ладно. уже а есть. А я думал, он должен это реанимироваться. Mm. Ну, когда этот ты просто кидаешь его на хил. Mm. Там же тратится время на перезарядку есть. Я думал также работает я ч понял мне нужно, нужно другое брать, оружие это вообще жесть питфайер короче четкая пушка Внутри как я понял speedfire да ну я с нее сейчас блин, по немало так повоевал только по патронам беднят да? ну по патронам да но мне нужны оранжевые а. У меня спидфайер да и у меня разведчик. У меня хаоса. Динамики на оранжевое. Потому что там тоже. Так, а что снизу? мне вот с таким скиллом вообще Скиллы? даже аптечки юзать не надо. мы а, ну, я имею в виду Он мне просто не нужен. Не, тупо, знаешь, когда воевать в замесих. Тупо имба. Ну, мне вообще даже ничего не надо юзать. Это что? Потом О, вот это можно. О, вот это вот нормально. Куколка какая-то. Так, я взял. Смотрите. Это что? это что? А что так складов мало? Я бы еще попиздился. Да, не знаю. Никто Мне не смеет. Никто не смеет. Никто не возбуждает такой движ. Есть такой я не знаю, либо мы так, знаешь, хороши, либо враги плохи. Можут. Новички. Ай, вот это. Просто может, так такие качки, Слушай, возможно, есть? да? Неужели где-то нормальный подбор? Да не. Возможно. Да не верю. Может быть. Кажется, кто-то есть. Сканирую осталось половина отряда да мы победим Хренеть, уже половина а. осталось прикинь что там а в жопе. А ну какая? да нет еще близко ну, я имею в виду, то что мы не в зоне. А, да пойдем отсюда здесь мне кажется катлу до сих пор с первым щитом прикинь бегаю с первым с первой каской Пусть. ладно найдем поехали а, куда я бегу не в зону Я уж пулек себе нашел, нашел снайперскую винтовку какую-то неплохую. У тебя там мятных нету, случайно? Не заваляйтесь -а. в кармашке. Кармашки Гармашки нет. Джаллика. Но Митер. Про нового лидера по убийству. Слушай, здесь никто не удался, как я понял. Я так понял, у меня два фрага, две помощи и 678 урона. Принять у меня два фрага, ноль помощи. Итак, нормально. Внимание, новый лидер по Лидеры да? только так смениваются. Осторожно, у нас а. новый лидер по убийствам. Может, и мы были лидерами. А может. Тебе разведка да? Ну да, я думаю, пригодятся. Мон разведчика можешь взять, как такую типа Надаль. А у меня есть надаль? все тогда шикарно. Я говорю, мне бы только вот арморчик. Там где-то я... синий лежал. Ну, на здесь. Да, здесь вот на тупах? Там. там возле ящиков, где ты с где мы а, Вот этих вот этих двоих нет. Вон там дальше лежит Прямо ящик. С Ладно, Блять, щит нужен. Вот ты вроде еврей, блядь. А вроде не хуёв. совсем, да, что-то не то. какой-то хуевый еврей. Ну, просто я ставлю, может, там что повкуснее будет. Mm. Поменять-то потом не вариант не. Это другое, да, вы да, не понимаете? Не понимаете, это другое. Опа, сверху. Ч Чувак был. Метку. Да просто, я не могу на небо метку поставить. Где-то что-то пролетел кто-то. Может, дракончик какой-нибудь. Да, врач. Благослови мой взгляд. Так, где тут можно поволтаться у вас? Ну, детишки, кто хочет подарить? Что? Ч ⁇ скинули? Я не знаю. А, да. Это же улучшение. Как раз сейчас будет армур. Вот это хуй армур. Да? Да. Ты только сейчас это залюзу, серьезно? Я и не знал, что это дает. он щит какой-то mm -hmm. фиолетовый. точнее, синий. Но... Mm -hmm. Ебать, так ты мне и раньше не сказал, ну, я писал. Ну, это... знаешь? Нет, я тебя сколько раз спрашивал. Даже... Ну не тебя так про себя, что это значит, что это дает. А Может, я должен, значит, был угадать, да? Интересная. Так, они а спросит ли, ты сам себя, что это такое? 5. Опять в город, поселок. Ну это зона-то за городом. Ну пойдем. <звы> господи. какие-то дерутся. Ну тут по-любому кто-то да есть, это ну, по-любому. Доски у есть. Окружение. Это что? Что тут есть вкусного? Ничего. Хоть что-то бы оставили, не знаю. Я не прошу, там красные предметы, да? Почему когда мы тот раз прыгали в город никого не было, а сейчас смотри сколько ящиков валяется, да? сейчас что -то тоже пусто вот да ящиков нет, 4 ящика уже нашли так и мы сейчас куда падали там тоже 4 ящика сейчас валяется после нас что подробно вообще все почему нельзя провести нет нельзя. мятных нет, нет. Так, не только оранжевый нет. И на снайперку что? Да вот валяется пушка, нету ничего от. Ранец не помешал бы. Ну, если будет. А, а ранец он тоже в этом снаряжении дропается? Не знаю, возможно. Ну ты подбирал? Нет. Или там просто чисто шлем? Да нет, Там возможно, скорее всего. Не могу утверждать. Вот он в той стране воюет, а вон походу чел. Да, вижу одного. Настройки. Точно, Сэй! Вот и свечу себя. Работаю. Ч? А, а крыша? О, вон. Боже. Не важно. Схват на крыше. У меня прицел 8х просто. У меня вообще килимотр какой-то. Чё, если повышен землю вот. милость богов как да. вот там, что Чё, на крыше да говоришь не, ну были сейчас уж могли свалить наверное ну, я-то а никого не вижу а ты что ж по сути палишься да палюсь ну ты... Ты не засветил никого? Нет, никого не было. Да? Да. Там несколько... Опа. Что там? Да вон так же, на крыше. Давайте посмотрим, что здесь. Ага. Спадил, типа. Слушай, так зона сейчас пойдет. Ну, в зоне. На yeah, фронте yeah, он не взял Напомню, что стреляет Не знаю, может Да, да. А где второй тогда? <связывается> <связывается> он... он мог тут или нет? Да, но вряд ли ему два раза уже красным дамагом дамажу Ну тогда возможно Рейв... направо бежит, покрытие попал я не вижу а. раз попал на, на, на ну, крышу смотрю давай добьем давай она может вообще одна сейчас уже да я так понял, она без щитов сейчас без нихуя вообще да смотрю здесь что-то скинули о походу аэродроп что ли? вот это Сканирую. да вот тут вот это упало вот чуть такое Заказывай что-то наверное. Секунду. Херня какая-то. Кольцо близко. Ну, да, Время на нашей стороне. Шли. Прак. Давайте посмотрим, что здесь. Кто-то еще там? Он живой? А он телепортся, что ли? Она ушла. Здесь в доме. Вообще. А, От да, а сколько можно жить и не понимаю. Ну походу там армор жесткий. Уже дамаг был без армора. Хуйня какая-то. Ой, блядь.